Вторая роль женщины, которая очень важна, это роль матери. Очень плохо, когда у мужчины есть синдром неудачника. И здесь, в этом моменте, ему может помочь только жена, которая умеет включать в себе роль матери. И она может сказать, у тебя получится, у тебя есть ресурс, я вижу в тебе потенциал. Ты сможешь, ты придумаешь лучшее решение, ты придумаешь вот это. Вот этот твой талант нужно развивать, о его должны знать люди и так далее. Да? То есть это роль матери. Но не всегда матери оказываются рядом, не всегда понимают свою роль. А жена должна в этой роли суметь мужчину вдохновить и понять его. Не нужно заваливаться в эту роль, да, то есть не нужно стараться в ней остаться, не нужно выходить в такую мамочку, которая дает подзатыльники, да, или там ругает только, да, или говорит, у тебя не получилось что-то, а наоборот, не получилось, получится в следующий раз. Вот это очень ценно, то есть мужчина с такой женщиной уже не захочет никогда расстаться, она будет для него самой ценной в его жизни.